Опель Антара с ручной трансмиссией. Привет, привет. Сегодня Опель Антара 2.4 на механике с полным приводом. Меняем масло в трансмиссии, причем во всей трансмиссии все, что здесь есть. Хорошо, что везде одно и то же масло примерно. Нужна full синтетика 75 на 90. GL5, по-моему, там. Поэтому 4-литровая канистра, ну. 100 грамм не хватит, ну где-нибудь мы нацедим Если вам надо поменять масло будет только где-то в одном месте Там в мосту, в раздатке Ну выберите там таймфрейм, где это есть Сейчас будем по очереди везде менять Смотрите, выбирайте, меняйте с нами Потому что масло менять в коробках надо Не бывает вечных масел Еще пока никто такого не придумал К сожалению Начинаем Начнем с самого трудного Заднего редуктора Насчет самого трудного я конечно шутил Обратите внимание Полуоткрученная это сливная пробка Вот эта заливная пробка Я ее открутил уже Начинаем сливать Пока оно будет стекать, можно убрать металлические запчасти от редуктора, которые прилипли к магнитной пробке. Масло стекло. Пробка почищена. Антохи скажем, что все было ништяк. Что там не было полкилограмма металла. Редуктор как новенький. А то он после подвесного чуть. С инфарктом не слег, а тут еще и здесь. Все используется шестигранник на 10 и в заливной и в сливной. Смотрите, надо вставлять его полностью, иначе найдете себе приключение, сорвете шестигранник. Сливная затянута, можно заливать масло. Пол литра напоминаю еще раз. У меня есть вот такая небольшая вытеснительная емкость из старой бутылочки сделанная. Объем примерно 0,5. И как раз по шлангу вытесняется туда жидкость трансмиссионная. Всем остальным, у кого такого приблуда нету, ну, я могу только пожелать терпения. Потому что какой-то умник сделал э, заливное окно как раз напротив болта. А может мне так повезло, и просто редуктор повернулся болтом прям к окну. В общем, при попытке дать большой напор, Просто масло начинает вытекать оттуда. Вот так потихонечку залил я пол-литра кое-как. Ну, а вам терпение, денег нет, а вы держитесь. Плавно переходим к раздатке. Насколько плавно это получится, непонятно. Открученный болт это заливной болт. Не до конца открученный это сливной. Именно раздатке. Ориентируйтесь по карданному валу. Он как раз рядышком. В раздатке чистотень. Даже врать Антону не придется, да и пробка почти чистая. Пока затекает в раздатку, займемся коробкой. Все ищут, ищут, найти не могут. Вот пробка сливная, найти не могут, наверное, потому что она замаскирована, похоже на вот эти. Она подключена 13 и само собой уже сорвана предыдущим хозяином. Придется делать грани. И опять немножко металла. Ну вот и все. 0,8 литра, честно, и зашли в раздатку. Теперь коробку, Масло я уже слил, пробку закрутил. Снова можно заливать. Опель меня порадовал. Заливная пробка. А вот оно. Заливное отверстие. Ну, наконец-то, хоть куда-то можно легко залить масло, не напрягаясь и не выпендриваясь. И когда терпение кончалось, пришел Антон и сказал, что нет переднего редуктора ни хрена у этой машины. Просто коробка. Осталось пробку закрутить и все, смена масла закончена.